Я там что-то видела. Кого-то. Здесь живет крупнейший организм на планете. Он растет. Он ждет. И он готов. увеличиться. Сейфуна, не бойся. Пи. Гот. А в Я не могу Eerlijk in Alienmar van Oerdaat. я не En nog. En nog. Een trop apen. Die branden berg. om weg te komen van die vloedwaters wat Level verswel. Een zwarm sprung kanen wat om je aarde vliegt. Al sneller. En sneller. En jij. Dan jij kan Это из нас.